Соседка, не будет? Ой, спасибо большое. Ой, а, а перца не будет? Ой, спасибо большое. Соседка, <кни> не будет у вас? Ой, спасибо большое. Ой, а мужичка у вас не будет? Мужичка. Коньячка, мужичка. Ну, хороший рифмат еще. Ты понимаешь, человек, я на мой вообще приняла, что ли? Да мне не принципиально, можно другого. Да можно Женю даже. Пойдем, пойдем, у меня коньячок. Стофи Брайан, так, так похудела, блин, вообще здорово. Просто красавец стала. у нас Давай пока! Слушай, а что она такое говорила-то? Да? А я не знаю армянский. Украин а армянский не знаю. Ну, блин, ну прикольно, смешно. Ага, ага, ага. Йоу-йоу, сделаем Йоу, типа я с Кариной Кросс, короче, сфоткалась. Ой, спасибо, Кариш, были бы семки, я бы тебя угостила. Да ладно, не надо, я сама куплю. Побежала, побежала. Лола, повернись, щёчка, пожалуйста, что я тебе нависовала? Сердечко. Нет, это не сыр. Такое прикольное сердечко, так и будет ходить целый день с ним. Не видела, дай тебе я. Фоткаться мне в самый нужный момент. Лола, повернись, пожалуйста. Ну что, Карина, сама сможешь убираться, готовить, стирать? Конечно, смогу. Что там это? Посмотрим. Наташа, идите сюда. А он точно меня не заметил? Да, конечно, не заметил. А покушать сделаете? Конечно. А постирайте. Да? Ну, субочи-то все будет Каринечка делать. Все-все-все. Спасибо. Пишем. То есть я ваш сайт? Так, обвораживающий улыбается. Блин, так здорово. Я не хочу суп! Тебе нужно есть суп после отравления! Я хочу ягодки! Нельзя! Ягодки нужно суп! Ну, Таша, я хочу ягодки! Суп, а да? Я что? Добавляй супа! <свят> <свят> Че вы сейчас <свят> Я на буты смотрю. Че вы все смотрите? Ну, я бы ее в ягодке буду есть супа. <свят> я умею готовить! Я умею говорить. Я умею пылесосить! Я умею стирать! Ну, у тебя вообще парень есть! Вообще-то да! У тебя все-то тоже! У кого парень есть? Девочки, успокойтесь! У меня есть Наташа! Ну все, у каждого есть своя девушка. И уборщица уже. Здорово, Гэль! Здорово! Здорово, Дэр. Давид. Давид, привет! Давид! Да не так! Йоу, Лигра! Йоу, Новый рэпер, давай! Если ты хочешь вот этот ебаный телефон получить прямо сейчас, я стою вот здесь, у Мадиона, на парковке, где ПАР... Прикольно, блин, ну не добегу я. Так это нахуй реклама! Быстро сюда, сюда! У тебя все реклама, абсолютно все. Йобра, здорово, как ты? Йо бро, все хорошо. Сейчас бы взять клесу кефиси, похавать, а потом завалить кого-нибудь. Лотан, ты прическу поменяла, а не цвет кожи. Пошел лук, белый. Чёрный рэпер, давай. Видимо, косички сделал для нового клипа классного, классного с песней. Блин, брыжет, ёбнулся. Что за видео сейчас сняли? Это просто очарова, <свы> очаровательно нахуй. <свы> Других слов нету, то есть, блять, мат нахуй. Посмотрим, посмотрим, конечно. Вещей. <свы> Я кельс. Давай, рэпер, смотрит Снеговичка Беленького мультфильм. Гангстера смотрит мультфильмы. Ну все, Наташа, пора снимать. Куда снимать? Таблетки Нет, снимай! Снимать классный контент, как обычно, каждый день. Ну все, я разобрала все свои вещи. Так, а мои вещи где будут? Вот здесь. Ты, ты что, издеваешься, что ли? Здесь твои вещи, вот здесь вещи Амали. Ты что, как за... А для меня весь город, ну, прикольно, прикольно. <реклама> Она просто два дня на улице не была. Да. И купили мешок бумаги туалетной. Что будет с ней делать-то? У <реклама> тебя не было на улице два дня. <реклама> Я люблю тебя, глупая. Что это? я купила биткоин! Да ты что? Ага. И за сколько ты купила? Пять тысяч долларов, по дешевке, на парковке в Ашане. Ты что, дура? Биткоин, электронные деньги, что ты за херню купила? Ты не угодишь. Друг, есть золотой, надо? Давай золотой возьмем. Ведется как Бузова, чего там? Да вы что, совсем? Вот и любовь. Просил чай. я просил. Это тебе. Мне так нравится свидание на крыше. Это так романтично. Мне бывший так делал. Да, да, да, да, да. Он мне это и посоветовал. Красавчик. Просто красавчик. И все рядом. Я знаю, как спасти вашу семью. У меня есть книга «Супружество. Как точная наука». Держите. Воверь! Книга не поможет. Ругань. Так, книга тут не поможет. Не поможет. Чайник закипает уже. И суши. Чайник закипает. Чайник закипает. на взлете. Здравствуйте, паспорт. Как конфеты? С коньяком. В вашем возрасте я бы не налегала на конфеты, я да еще не замужем. С вас тысячи рублей. <плевес> я сажусь на правильное питание. Ты же меня поддержишь, и мы будем вместе питаться правильно. А у дорогого друга всегда шоколадки в запасе. Сыганеночек. Женя, это правда, что все мужчины каждые 5 секунд думают о сыне. Это бред, я не знаю, где ты это прочитала. Раз, два, три, четыре, пять. А что ты заполчал? А, задумался. А я о нем думаю, когда вижу тебя. Я не... я не об этом. Ты не понимаешь, он хочет все разрушить. Он просто против нашей любви. Карина, это уже десятая за неделю. Ну и что, это была не любовь. Интересно, это кофточка или юбочка? Вот что-то непонятно. Искренне, <связь> пожалуйста. Слышь, Калин, <связь> а ты уверена, что мы купили все нужное? Ну да, все самое нужное. Две восемьсот. Нам дали эти призовые купоны. Охуенно. <связь> а двадцать одну тысячу у нас забрали. <связь> вот. А, ю-мой, не две сто, двадцать одна. Тележка. Нет, этого, этого зверя менять я не буду ни на что. Планирую я записывать музыку, Карин? Да. Женя, Дава, Карина, такие музыканты, просто музыку выпускают. И очень крутое. Очень? очень? Насколько крутое? Обалденно крутую музыку, что хочется слушать, как попса. Сейчас к вам задача, найдите, где спрятался цыган. На крыше, что ли? Какой цыган. темненький такой. Вот, значит, сложно. Но цыган найти можно. Да? Ты знаешь, где цыган? Все, мрлыкает, мяукает, вау. Где? Где цыган? Увижу тебя, тебе конец, ты понял? Не дай бог, ты попадешься мне на глаза. Я тебе язык в кроску затолкать. Ты меня понял? Настоящий мачо угрожает друг другу. Не дай бог, ты мне на глаза попадешь. Только болтовня. Да, мам. <связывая> <связывая> <связывая> да просто злился немного, прости. Я понимаю, мам. Да мы ролик снимали в Инстаграм. Мам, все понимаю, как бы, ладно. Ребен... Рыгнул, нага. Сторис записан. Просто рыгнул один разок. И Гоша испугался очень сильно. Голягу. На тогда тяжу. Серьезно? Правда? Ты что, ебанулся? А, нет, конечно. Ну кто деньги-то даст? Никто деньги не даст. Их надо зарабатывать. Это а вы знали, что на фукете много крабиков? Не знали. Потанцуем крабика. Где ебнутых? Тоже много. From? Не повторить Нихуя не понял Окей, okay. uh, привет, Россия <звёздр> <звёздр> <звёздр> <звёздр> <звёздр> Да блять, я не понимаю Привет, Россия Привет, <звёздр> <звёздр> Россия Давай зайдем Зачем Что-нибудь купим что, что Ну на память Вот тебе на память Вот ну на память Надолго Жизнь, Пойдем, пойдем, тобой, я сказал, пошли Пойдем Карин, что послед, последний, день, последний день отдыха, теперь можно все, да? Ну пусти. не пускает. Обалденный лайнер, мотоцикл хватается. Да, хороший отдых. Почти одного роста девочка и вот Лёшка маленький. А маленькому-то тоже хочется ласки. Даже маленькому хочется внимания со стороны дамы, Конечно! Но только все на словах, а на деле кошечка, кошечка Карин, что не скажут. Карину, блин, так здорово. Пиши. Ну вы. Здрасте, вы То я что. Блин, никто ничего не говорит. Тим вот Карину. Такая любовь тряпки. Это как что как делает? Иск Искренняя любовь к шмотке.